лалка, блять ну вроде нихуя тут с ними происходит ну типа, насколько на пищит наверное ну, ну, это G. а блять, а вы видели, чтобы он на EMP5 пищал? Э -э нет но он, блядь, ничего не может делать. Саша, если он сейчас появится еще раз, пожалуйста, повернись к камере и присядь, я сделал охуенный скриншот приведения на кровати и сидящего тебя, и вот да, типа вот так вот. Так Окей, вот okay. а вы на, это, на камеру на вторую не смотрели, сколько пищало? Нет, конечно. А, вот, должно быть. Всё, переключил на всякий случай. Нет, нет. поверни. Да ты заебал, блять. Музон, потанцуем. Ну и что, не пищишь? Все? Так что-то надо говорить Чарли переложить. видел как он сука слез